русско-украинских отношениях в прошлом как они развивались и в чем их особенная редкая между прочим патология отличающаяся кстати от отношений может быть с более близкими странами как беларусь беларусь никогда не было предметом вожделения в россии и наоборот беларусь никогда не смотрела на Москву, как на Этаон. С Россией и Украиной было совершенно не так. С начала буквально появления этих двух независимых государственностей мы стали смотреть друг на друга с каким-то, как-то хищно, по-разному хищно. Первоначально без мысли о поглощении, но всегда с идеей найти что-то или что-то, что может вызвать дьявольский хохот или найти что-то, что можно стащить и применить у себя. Украина в значительной степени развивалась с таким эталоном политики очень долго, между прочим, порядка 15 лет, как Россия. И первое президентство Путина из Киева смотрели на Путина, как на мага и волшебника политики, как на идеал, ну, это вы можете найти, порывшись, вы можете найти в исторических архивах политики, украинской политики Путин был, первую половину 2000-х был образцом для украинской оппозиции. Они говорили, нам нужен украинский Путин. Россия, тем более странно искала какой-то это он потери, это он утраты, это он невосполнимой боли в Украине. Начало, это началось относительно безобидно, с такими с крымскими сожалениями, в основном московского мэра, который, в общем, на самом деле разделял первый российский президент который никак не мог простить себе, что он просто забыл. Это, почему, нередкое явление в большой политике. Он забыл просто аж, эм, потребовать Крым в Беловежской пуще. Имел в виду, но забыл. А, записал не на том манжете. А, а потом вспомнил, когда вернулся в Москву. Уже было поздно. Сложилось отношение. Я просто... Почему я... Вспоминаю об этом. У России и Украины сложилось отношение патологической пары близнецов. Ложных близнецов, известные из медицины, как близнецы Шиапаги. Прекрасно развитые Стивеном Кингом в своем хорроре «Темная половина». Близнецы и шиопаги Опасны друг для друга Один из них развивается быстрее И начинает поглощать Возможности другого и есть даже случаи, когда один съедает Другого в утробе да, Такие жуткие бывают а, Прецеденты